Здравствуйте, мои дорогие. Так, я, как всегда, колдую со ссылочками. Сегодняшняя у нас с вами тема очень-очень интересная. Очень интересная. Как узнать о вашем успешном периоде для встречи достойного мужчины. Угу. Угу. Так, надеюсь, звук есть. Девушки, кто меня видит, кто меня слышит, пожалуйста, поставьте мне какой-нибудь плюсик, чтобы я не переживала, что меня слышно, видно и так далее. Очень-очень важен этот момент. Еще одно движение руки. Отправляю ссылку. И все, я с вами. Хорошо, мои дорогие. Так. надеюсь. Надеюсь, что меня слышно и видно. Надеюсь, что техника не подведет. Здравствуйте, мои дорогие. Хорошо. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Мы будем разбирать очень подробно натальную карту одной девушки с ее разрешением. И посмотрим, что у нее там с возможностями выйти замуж. Так. Я тогда перехожу к карте и открываю вам экран. Угу. Так, очень интересно все это и для меня тоже. Хотя я готовилась, хотя я разбирала карту и смотрела, что там буду говорить, да, ну, записывать себе не записывала, только вот то, что вы видите в карте, и вот э, в этом я буду читать вам. Хорошо. Я не буду озвучивать имя девушки, но начну разбор карты вот э, с самого начала, да, то есть у нас перед нами три карты, но мы с вами рассмотрим вот эту первую карту, называется карта раси, и вот лунную карту посмотрим лунную карту и расскажем что у девушки у этой э, в перспективе да? хорошо вот из лунной карты можно сразу сказать что у девушки есть благословение исполнить все ее желания в этой жизни раху в одиннадцатом доме дает такое благословение и еще у нее раху в экзальтации это тоже дополнительная энергия, то есть э, много позитивного дает эта планета, хотя сама по себе эта планета считается вредоносной да, или приносящей э, какие-то сложности в жизни. Э, дальше мы посмотрим ее седьмой дом. Седьмой дом — это дом отношений, и в нем мы видим влияние Сатурна. То есть первый ее мужчина должен быть очень семейный, очень верный, очень умеющий найти решение самым сложным ситуациям, найти выход из этих ситуаций. Сатурн у нее тоже в экзальтации у нашей девушки. Значит, мужчина будет, если не любящим, то по крайней мере очень ответственным, очень хорошим семьянином, очень хорошим отцом, очень хорошим мужем. То есть на первом месте у него будет ответственность перед женой. А в таких ситуациях обычно любовь рождается. Да? То есть так, такое можно хорошего много рассказать. Да? Следующий мужчина может быть тоже с влиянием Сатурна. Хозяином дома у нас является Венера. И аспект дает Луна сюда. Да? Аспект идет Луны. Луна уже дает такой момент, что мужчина может быть манипулятором, может не сильно уважительно относиться к женщинам, но умеет вовремя сориентироваться, что пора сгонять за цветами или что-то помочь. Здесь могут быть и положительные, и отрицательные качества. Луна может давать измену и может давать уход мужчины, да, как развод, уход к другой женщине даже может пойти. Да. То есть вот это вот идет. Неприятная такая ситуация от Луны. Но Сатурн и Венера дают гармонизацию. Дают, Сатурн дает большую часть гармонизации. Он может контролировать лунную энергию. И мужчина может уже с качествами Сатурна быть и достаточно верным, и достаточно справедливым, честным, умеющим решать всякие трудные задачи. Венера дает хороший финансовый достаток у мужчины. И так как хозяйка Венера да, у нас, хозяйка дома, Венера также дает вот, внешнюю привлекательность мужчины. То есть он может быть не красавцем, но он вовремя знает, что сказать женщине, как улыбнуться, как пошутить. И женщины на него обращают внимание. То есть такая достаточно яркая личность для женщин мужчина И здесь нужно, конечно, смотреть в оба, да, в первую очередь за собой, выглядеть хорошо, быть прокачанной в энергиях, потому что мужчина очень востребованный, да, с таким мужчиной глаз на глаз, как говорится, как говорится да, все контролировать, все проверять. Дальше мы видим из негативного немножко скажу, да что здесь Венера в дебилитации и Меркурий в сожжении. Меркурий в сожжении может давать такой философский юмор нашей девушке. Можно сказать, немножко жестковатость в словах, прямолинейность. С мужчинами иногда лучше подбирать какие-то фразы, но ей будет с сожженным Меркурием это делать непросто. То есть нужно обязательно прокачать Меркурий, чтобы он не, под... не, не, не управлял таким образом, не подталкивал на то, чтобы сказать какую-нибудь жесткость, да, или какую-то сильно прямолинейность человеку с мужчинами, нужно стараться аккуратнее быть. Ну, я думаю, что у нее прямолинейность, она такая, в карман за ней не лазит, как говорится, за прямолинейностью. С одной стороны, это хорошо, да, то есть на работе это обычно хорошо, с коллегами это хорошо, когда там по работе что-то надо сказать прямо, не увиливать, да. Но вот когда с мужчиной, это может давать минусы. То есть мужчинам некомфортно, когда женщины слишком прямолинейны. Ну, с другой стороны, это тоже такой хороший пинок, чтобы мужчины действовали и не отлынивали да, от своих обязанностей зарабатывать деньги и все остальное. То, что Венера в дебилитации, это тоже нужно прокачивать, потому как это негативная энергия. Это в падении, в самой своей низкой точке. То есть, если ее прокачиваем, она поднимается выше, и уже Венера может давать свои плоды. Она дает возможность легко влиять на мужчин, легко нравится, быть красивой. Но наша девушка прокачивает Венеру, поэтому она очень хорошо выглядит. И с Венерой у нее в последнее время все нормализовалось. Поэтому я точно могу сказать, что... Можно не переживать за ее семейное положение. Дальше рассматривать, рассматривать будем периоды. то есть Также в карте Натальной есть такие периоды, которые мы проживаем и под периоды. Сейчас я открою. Вот сейчас у нас идет у девушки период Раху. Так как он у нее в экзальтации, он, в принципе, должен давать много переездов, много влияния на других людей. То есть такой момент, когда она говорит что-то, ей сразу начинают доверять. То есть это дает Раху, когда он в плюсе положительной энергии. Да? Но также может Раху давать и это, это же качество каким-то там Сталину и Ленину, да, когда им тоже доверяли люди, Гитлеру, да, там они говорили, и Раху тоже да, играл роль в их роли. Но здесь, если человек работает с людьми, то это очень важное качество, да, то есть это в написании постов сразу начинают доверять, да, там провела вебинар, все сразу на вебинаре, сразу верят ей и сразу хотят с ней сотрудничать, работать, это очень хорошее качество, очень хороший период. Но здесь нужно быть аккуратно с этим периодом, потому что когда он закончится, то может сразу закончиться финансовое состояние. То есть нужно сделать так, чтобы все-таки состояние было и при помощи Раху, и при помощи духовного пути, да? то есть влияние божественных энергий, чтобы обязательно было такая все вместе. Иначе 11 октября 2028 года влияние Раху может разрушить финансовый доход. Да? То есть он уходит из его период, время его заканчивается Раху, и он забирает все, что дал. Здесь нужно вот этот момент учесть и вовремя подготовиться к этой дате. Дальше идет под вот период Меркурий под период Меркурий. Меркурий начался 23 сентября 2018 года, то есть идет Раху, Меркурий и Юпитер, кажется, у нас тогда Юпитер. Да? Вот сейчас идет Раху, Меркурий, Юпитер. Так как Меркурий у нас сожжение, его желательно прокачать потому что он может давать какие-то э, проблемы. То есть где-то не так сказала, где-то погорячилась прямолинейностью и может э, влиять таким образом на продажи. Ну, хотя иногда прямолинейность и дает больше продаж. Да? То есть здесь тоже нужно смотреть, какие моменты. Э, ну, хотя с гармонизированный он будет просто помогать определять, какому человеку стоит сказать прямолинейность и кому, может быть, немножко помягче выразиться. Да, но Здесь нужно тоже, вот в э, 11 апреля 2021 года э, Меркурий закончится, и до этого периода желательно его все-таки прокачать, чтобы это все-таки полгода влияния будет еще от Меркурия, э, чтобы все-таки было больше позитивного. Меркурий у нас э, э, планета, которая отвечает за продажи, за бизнес, за... Э, Продать, продать себя, в отношениях с мужчинами мы тоже продаем себя, то есть мы рассматриваем мужчин, какой-то нам нравится больше, какой-то меньше, то есть один для нас ценнее, другой менее ценнее, и также мужчины рассматривают нас, то есть у всего-всего в нашем мире, хотим мы этого или не хотим, есть какой-то рейтинг, да? рейтинг ценности, можно сказать, не обязательно это там, озвучивать, цену в рублях или в долларах, но тем не менее есть э, все равно какая-то э, градация, то есть какому-то человеку можно дать там, 5 баллов, а какому-то 1 балл, да, и ни, никуда мы от этого не денемся, то есть какая-то девушка будет выигрывать на рынке э, невест и будет не больше двух месяцев находиться на рынке невест, а какая-то может годами быть на рынке невест и ее не выбирают, да? То есть здесь вот э, Меркурий будет вот, этот, вот, вот эту ситуацию, скажем так, ухудшать. То есть прямолиней, прямолинейность будет либо отпугивать мужчин достойных, либо будет э, притягивать таких же мужчин, которые будут тоже прямолинейны, то есть будут так жестко бить словами э, по, по, боли, по больному месту. Да? Иногда это не нужно делать ни самой, не позволять другому так поступать с нами. Поэтому... Этот, этот момент надо обдумать и желательно прокачать. Юпитер, так как Юпитер в хорошем состоянии. Так, сейчас мы еще посмотрим, общие, так, какой самой большой большом градусе планета у нас Юпитер. Нет, Луна. Луна в самом большом градусе. В самом большом градусе Луна. Но Юпитер тоже в хорошем большом градусе. И он это в, в хорошем месте расположения. Ему все комфортно с ним все в порядке поэтому юпитер может давать очень хороший финансовый подъем здесь может давать очень хорошие идеи вот в этот период да то есть 14 июля 2020 года начался юпитер и 15 ноября 2020 года юпитер закончится и дальше будет после юпитера а, ну там еще заканчивается и нет так, так, так. А, Ю, а, Юпитер поменяется на Сатурн 11 апреля. Ага, на Сатурн. Сатурном тоже все в порядке, он в экзальтации, Сатурн тоже очень хороший будет давать э, вариант. Да? Но вот смотрите, Сатурн и Юпитер, они дают больше мужественной энергии. И в, в момент, когда нам нужно встретить мужчину, этот э, момент не сильно подходящий, да, то есть, когда идет период Раху, ну, доверять помогает нам, да, но в то же время э есть какие-то негативные моменты, которые дает Раху. Меркурий будет давать жестковатость, Юпитер э мудрость будет давать, и э вот после того, как поменяется Юпитер э на Сатурн, да? ну, в вот, э данный момент еще идет э Луна, да? Вот еще Луна и дает свое влияние. Но Луна тоже у нас там не в сильно хорошем положении. Да? Сейчас я вернусь. Луна у нас в доме врага, ей не сильно комфортно. Она немножко, может тоже давать немножко негативных моментов. Поэтому, ну, он там коротенький под период Луны, он совсем коротенький с 10 октября по 20 октября 2020 года. Дальше идет Марс, и Раху еще вступает. То есть я бы сказала, что период для того, чтобы создать семью, не самый подходящий. То есть если в такой ситуации э, нужно создавать семью, значит нужно прокачивать эти периоды, потому что периоды, ну вот представьте, влияние Раху до 28 -го года. Ну это хорошо, девушки сейчас там, э, так точно, чтобы сказать, 36 лет 10 месяцев, да? Но представьте, до 28-го года еще 8 лет подождать, и это долго. Да? Поэтому, чтобы не ждать, лучше прокачать ситуацию. Дальше, значит, посмотреть, какой период будет хорошим. Да? Вот период Юпитера, после того, как закончится Раху. Раху заканчивается в 28 году. Странно. Почему? А, вот, в 28-м году. Все, правильно. Юпитер. Начинается период Юпитера. Это будет хороший период. Закончится Раху и начнется Юпитер. Это, ну, скажем так, очень хороший период, но 8 лет нет никакого смысла тратить. Поэтому э, лучше его прокачать, сгармонизировать вот, негативное влияние планет, вывести их на, в, на уровень благости, чтобы они уже давали свои позитивные качества, эти планеты. И э, это можно сделать, там, ну, в принципе, результаты люди уже видят с первого месяца работы, когда прокачиваем, гармонизируем, когда делаем УПАИ. Да? Э, ну, где-то с год поделать УПАИ, чтобы уже был такой э, невозвратный результат. И все получается. Все получается. Так, еще что можно сказать э, здесь, да? Э, есть такие влияния э, теневых планет, да? Влияние теневых планет. Но здесь нету влияния теневой планеты на седьмой дом. Это радует. То есть, в принципе... Э, каких-то больших проблем у девушки, что она там не выйдет замуж, я бы не сказала. То есть нету негативного влияния теневых планет, это это уже очень сильно радует. Дальше, что еще хочется сказать? Давайте посмотрим Йоги. Вот я думала, может быть, у нее а, как это Дебилитация Венеры отменяется, часто очень в йогах отменяется дебилитация Венеры, но здесь в этом случае не, не отменяется, то есть остается дебилитация, ее только придется прокачивать. То есть бывает, что в самой карте есть отмена или как отработана уже каким-то образом, но в этом случае нет. То есть здесь мы видим, что есть богатство и процветание, «Станет министром и будет знаменит». Но это перевод с ведического санскрита, да, то есть э, старые э, фразы. Э, в нашем времени это можно сказать, что есть возможность э, стать очень богатым и знаменитым человеком. Успех после трудностей и потерь, успех и высокие достижения, успех и достижения, э, правдивость, доброта, богатство, счастье, богатство, здоровье, высокий статус щедрость, знания, слава, склонность к благотворительности, интеллектуальность, знания, практичность, известность и уважение. Это все разные планеты дают, да? Я уже читаю, что по-русски дисциплинированность, долгая жизнь, власть и уважение. То есть это все вот дают соединение планет, которые есть в этой карте. Что еще хочется сказать по лунной карте, да? Лунная карта — это карта, которая включается после 30 лет или если был переезд за тысячи километров. Бывает, что человек родился в Москве, и у новорожденного ребенка увезли там за границу жить, в Испанию, к примеру, да, или там еще в какую-то страну. Или, наоборот, с какого-то Дальнего Востока люди едут в Москву, в Петербург, и больше тысячи километров от места рождения новое проживание. Тогда лунная карта включается раньше, если это до 30 лет происходит, да, включается раньше и начинают влиять сразу две карты, то есть карта раси и лунная карта. Здесь уже, что можно сказать еще? Да? Здесь планеты меняются немножко местами, то есть из одних домов уходят, в другие приходят. Здесь можно сказать, что очень много сгруппировалось планет в доме, в который, который связан с долголетием и с, с эзотерикой, со всякими вот науками, которые... Трудно понять простым людям, да, то есть, которые трудно поверить и трудно разобраться в этом во всем. То есть, вот примерно после 30 лет, к этому всему интерес начнет возникать. Хотя вот здесь можно было сказать, что человек э, серьезный скептик, да, ни во что не верю, я атеисты. Да? Вот здесь уже скопление э, такого количества планет даст возможность уже э, получить кое-какие озарения и начать интересоваться все-таки этими науками, которые в древние времена были недоступны простому рабочему народу. То есть э, в древние времена можно было получить даже смертную казнь за то, что прочитал из ведического писания какой-то э, слоган или стих наизусть. Э, простой рабочий мог получить э, смертную казнь. Неважно, сколько лет, неважно, сколько. То есть, не, не допускались таким образом простые люди э, к этим э, знаниям. Потому что эти знания, в принципе, оружие. Когда мы знаем, как что делать в нашей жизни, мы можем управлять, изменять свою жизнь, но рабочие не всегда понимали, вот, что и как правильно сделать. Иногда хотелось вот, просто материальных благ, да? то есть использовать эти знания для получения материальных благ. А нужно, чтобы эти материальные блага еще приносили пользу всему миру поэтому знания эти не допускались, поэтому сейчас столько э, много кривотоков, люди не понимают, почему эти знания не допускались все, да? не знают. Хорошо, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, да? Я, в принципе, так это кратенько рассказала, у нас была, в принципе, задача э, на то, чтобы посмотреть все-таки по отношениям с, с мужчиной, да. Э, Понятно, что здесь есть что отработать, но не сильно много. То есть очень часто карты такие, что и ретроградные, и дебилитации, и сожжение, и там несколько планет сразу. Но здесь достаточно мало. Немножко с Венерой проработать, может быть, Меркурий прокачать. Да? Меркурий, кстати, вообще помогает. Новые озарения в написании там, постов, ведение вебинаров вообще супер Дает такие возможности. То есть те, у кого есть... Планеты, которые нужно прокачать, это иногда даже лучше, да, чем когда нет такой планеты. Потому что прокачав, мы получаем дополнительную энергию. Вот Это очень классно. Поэтому я всегда говорю, что нет карт плохих или хороших. Просто есть кому-то, ничего не надо делать, у него все случится в жизни, а кому-то надо много работать. Вот только этим карты отличаются. И у каждого, конечно, уникальная ситуация, она не похожа ни на одну карту. И Почти уникальные, я даю рекомендации каждому человеку, как, с какой планетой ему нужно поработать. Так, хорошо, мои дорогие, что еще можно узнать из карты тайме, Да, Можно узнать таланты э, можно узнать э, финансовые возможности да? и какие блоки есть на финансовых возможностях, как их прокачать. Очень часто в карте шикарные возможности финансовые, но когда. Э, в реальности у человека они не проявляются. И тогда нужно прокачивать. Да? То есть какие-то стоят преграды, то есть одна ретроградная планета может закрыть сразу там 8 домов из 12. То есть это восемь сфер заблокировать. Да? И сферу отношений, и сферу финансов, и сферу здоровья. Может заблокировать и там многие моменты с профессиями, с работой, с карьерой и так далее, с исполнениями желаний, с достижениями и все остальное. Да? Ну что еще можно сказать, да? Вот у, у нашей девушки таланты по кету и по хозяину дома, в котором стоит кету, это Марс. И можно сказать, что у нее очень хорошие способности технические, может тянуть спорт и в хирургию. Но я точно знаю, что у нее очень хорошие способности технические, у нее такая хваткий такой ум, она очень быстро э, все понимает, запоминает, и очень хорошие идеи потом у нее возникают на этом, на этом фоне. Еще у нее хозяйкой дома э, личности является Луна, и вот в лунной карте у нее Луна присутствует в, ли, в доме личности, а хозяином дома Марс, то есть Марс и Луна у нее все время близко, и они дают холодный рассудок, Луна дает холодный рассудок, очень хорошую интуицию, э, тоже все равно будет тянуть в какие-то эзотерические техники и практики, и знания будет очень хотеться получать, да, эзотерические вот, э, способности к этому тоже есть. из-за того, что в самом большом градусе у нас э, Луна, тоже, да, это тоже дает способности к эзотерическим знаниям, очень сильную интуицию, ее просто нужно слушать, да, скорее всего, она присутствует в ее жизни. И еще Луна из-за того, что у нас вот в, в, это, в доме врага, ей тут некомфортно, сама по себе Луна находится у нас в доме Марса, да, и здесь вот тоже в доме Марса, то есть ей некомфортно в доме Марса, ей не нравится, это дом врага, и она там напитывается как бы силой такой, мужественностью, да, такой воинственностью, достигательством, ну, может давать такие моменты Луна, что не будет хотеться сильно наводить порядок, да? то есть вообще Луна дает, вот, хочется к порядку, но когда в доме врагай, как бы пропадает желание сильно наводить порядок, сильно, у кого сильная Луна в таком большом градусе, обычно девушки любят идеальную чистоту, должна быть дома такая чистота, как в хирургическом кабинете, вот, Скорее всего, это есть, но из-за того, что есть э, Луна в доме врага, и ей там некомфортно, может это не проявляться полностью на процентов, ну, Или какими-то периодами в жизни будет проявляться, а периодами будет не хотеться делать никакую, э, такую идеальную чистоту, не будет хотеться. Или будет любить, но не будет э, руки доходить. Да? Там, люблю чистоту, но не успеваю да, сделать ее такой, какой мне надо. Да? Но это вот уровень, самый высокий хирургический кабинет чистота хирургического кабинета. То, что человек скептик, да, вот здесь я вам говорю по первой карте, вот видно, что дом, который связан с Эдотерикой, с долгожительством, со смертью и со всеми вот этими науками, у нее здесь находится хозяином дома Сатурна, и не присутствует никакая, никакая планета, даже аспекты не, не приходят сюда толком. И вот Скептик очень сильный, но в дальнейшем этот скеп... с опытом жизни этот скептик будет превращаться в верующего человека. Обязательно. Во всяком случае, будет тянуть в изучение каких-то, не знаю, карта, астролог, нумеролог, ну что-то будет хотеться вот это вот прямо поизучать реально. При том, при всем, что очень хорошие способности технические, и она себя развивает. То есть вот дом карьеры, у нее тоже идет влияние Марса и Луны, то есть хорошая интуиция и технические способности, то есть это работа с интернетом, скорее всего. И это может быть продвижение какое-то, связанное с рекламой кого-то. Вот это вот очень, хорошие, очень хорошие способности, интуиция в этой теме. И вот э, дом, откуда деньги, дом денег и финансов, здесь хозяйкой дома стоит Венера и Раху. Раху дает возможность тоже, что сразу ей начинают доверять, а Венера дает работу с красотой и с женщинами в основном. Но это может быть красота, с красотой может быть связано все. То есть если мы говорим о работе в интернете, то это красивые картинки, красивый пост, продающий пост, да, какие-то такие подробности, которые вот просто необходимы. Здесь все связано с красотой, со стилем, с очень-очень э, тонкое чувство вкуса такое дает Венера. И э, вот это все вместе с Рахой и с Марсом, это вот, ну, технические всякие создания сайтов, страниц в соцсетях, э, картинок постов вебинары проведение людей за ручку показывание как все это делать правильно чтобы привлекать аудиторию чтобы реклама работала в сто раз лучше то есть вот такое и здесь уже вот в лунной карте идет больше влияния сатурна тут и дом карьеры и дом денег идет с сатурном Сатурн больше дает справедливости, больше дает удачных идей, какие-то вот неординарные решения, которые несколько человек будут думать, и вот ее решение будет самое такое вау, да? даже если на первый взгляд будет казаться, что нет, так не надо делать, но потом оказывается, что это было единственное самое правильное решение, то есть вот такие моменты это все можно увидеть. Мне конечно, хотелось немножко, чтобы обратные связи было от нашей девушки. Надеюсь, она слушает нас или потом посмотрит записи и нам даст обратную связь. Так, хорошо. Надеюсь, что у вас есть какие-то вопросы. Да? Угу. Так, останавливаю демонстрацию. В принципе... По карте я рассказала достаточно, достаточно много. Да? Ну, на кар... на э, встрече э, с натальной картой с человеком, астрологической сессии, да, я рассказываю немножко больше, но я думаю, на сегодня достаточно, потому что уже, кажется, голова такая прям полная. да. Хорошо, сейчас я тогда вернусь, может быть, кто-то пишет какие-то сообщения, посмотрю, да, посмотрю э, что есть. Страничку перезагружу. Так. Так, так, так. Угу. так, никто не пишет сообщение. Но у нас есть девушки, которые смотрят э, в прямом эфире. Может быть, есть какие-то вопросы. Э, что-то, может быть, хочется узнать, что-то... Э, что-то спросить, я готова ответить на ваши вопросы. Вообще хочется сказать, что про натальную карту можно разговаривать вообще сутки напролет, там очень много информации, можно просчитать даты, когда лучше инвестировать, да, когда лучше купить, допустим, есть такие даты, тоже при помощи нумерологии, астрологии, я их высчитываю, да когда вы покупаете что-то, и деньги к вам очень быстро возвращаются. То есть либо тут же клиенты какие-то пришли, либо какая-то сделка, либо какое-то хобби вам принесло ваши деньги, либо премию дали, то есть какие-то моменты, стрижки есть такие, которые дают возможность э, в определенный день постригает Человек волосы, да, вот с моей дочерью такое было. Мама, шеф никогда в жизни не давал мужу 500 евро э, премию, а тут, говорит, дал. После ее стрижки, хотя она мне сказала, я не верю, это все, мам, ерунда, хватит своей глупости рассказывать, она мне всегда так говорит. Но вот последнее время, говорит, наверное, мам, я приду к тебе на астрологическую консультацию, становится мне интересно из того, что ты рассказываешь. То есть я сделала карты, конечно, на нее, на внука, на зятя, подсматриваю что-то там в картах и иногда что-то ей говорю, такие какие-то маленькие, маленькие какие-то рекомендации совершенно. Так, хорошо. Хорошо, мои дорогие. Значит, у нас сейчас открыто окно для тех, кто хочет поучаствовать в астрологической консультации, кто хочет узнать о себе какие-то моменты, да, можно по здоровью. Ну, основное, конечно, у нас час общения рассчитан на то, чтобы посмотреть со всех сторон вашу карту по именно о тому, насколько возможно построить отношения в ближайшее время, да? то есть насколько подходит период или надо прокачивать или э, период его вот, позволяет, то есть, но ну, я вот с прошлых потоков сколько смотрела карт девушек, э, в лучшем случае у меня наверное за полгода одна девушка, которой можно было сказать, вот у тебя можно сидеть ничего не делать и само все произойдет, только одной могла так сказать, остальным приходилось давать какие-то рекомендации, как все это прокачать, как все это сгармонизировать и так далее и по-другому, скорее всего, не получится. То есть большинство думают, я посижу, а вот он сам, мужчина, появится, и все произойдет. Но ну, нет, нужно, чтобы хватало ресурса, нужно, чтобы хватало, чтобы был подходящий период, нужно, чтобы, ну, лучше, когда все в одно, все вместе, подходящий период или прокачать период тот, который есть, наполниться энергией, и быть вот во все оружие, да, чтобы мужчина понравился и... У него нет возможности от вас отказаться, потому что вы вот в формате вау, да? э, вот в таком э, моменте. И, мо, и можно прозевать мужчину. Я часто очень говорю, что у девушек вот 40+, плюс, 50+, плюс уже как у минера бывает, что одна попытка. Да? Понравился мужчина, и когда следующий понравится, может быть, как раз 8 лет пройдет, как это, когда поменяется период, да? или какой-то подпериод, который повлияет на это. И тогда понравится еще один мужчина. То есть здесь важно все-таки вот это вот точечно работать и понимать, что это не, не, не безлимитные у нас возможности. То есть бывает, что у человека смотришь карту, и у него там ну, год-два. Если вот за это время не успеет выйти замуж, то все. Можно, пиши пропало. Да? Сколько стоит заказать такую карту? Ага, у нас там уже есть посты в группе, наверное. Да? Давайте, чтобы я не наврала ничего. Сейчас я полистаю. Да, так, это тут, наверное, просто про то, что у нас вебинар, да, и... Ага, тут отзывы, хорошо. И Ирина тогда, наверное, повесит, да? Ирина повесит. Ирина, может быть, ты ответишь в комментариях, пожалуйста, а? Потому что я не готова. У нас там то скидки, то не скидки. И я в этом запутываюсь. Ирина лучше всего, лучше меня знает все это, поэтому я... Не берусь точно говорить. Ага, вот Жанна говорит, а сколько стоит. Давайте, давайте вы напишите Ирине. Давайте я вам точно скажу, где ее искать. Вот здесь у нас Ирина. Вы ей пишете. Вот такая у нас Ирина. Больше никого у нас нету, кроме Ирины меня. Но деньгами у нас занимается Ирина. И цены знает она. Поэтому вот ей напишите. Сообщение, скажите, Ирина, сколько стоит астрологическая консультация? Я из группы девишника, да. И э, все, у вас будет определенная скидка. Там он, на, в других группах на страничке есть без скидок, но у вас будет со скидкой цена. Поэтому давайте уже точно с Ириной она вам скажет уже точно, приточно. А, вот астроконсультация. Вот, смотрите, я нашла прикрепленный пост. Вот он, вот он, вот он. Вот, смотрите, астроконсультация с анализом натальной карты 2000 рублей. Если вы знаете время своего рождения, то есть тем, кому не нужно делать ректификацию, да, то есть ну, хотя бы примерно плюс-минус 2 часа, хотя бы, то э, я не делаю ректификацию, да. А когда человек совсем не знает, когда там дата рождения, то э, тогда приходится еще ректификацию делать, то есть время устанавливаем. И 3500 у нас это без скидки стоит. Да? и астроконсультация с анализом карты 2500, если вы не знаете своего времени рождения требуется уточнение, то есть ректификация тоже идет со скидкой, обычно 1000 рублей стоит ректификация, но здесь для вас идет сейчас как 2500 с ректификацией то есть здесь сразу счет идет Иринин, да? можно скинуть ей потом или в сообщения группы, да, вы знаете здесь сообщения группы вот здесь сообщение или э, вот здесь, да, подробнее вы пишете. Пишите э, «Хочу консуль... астрологическую консультацию». И можно оплачивать сразу на счет Ирине. Это карта Сбербанка, очень удобно для всех, да, чаще всего для всех удобно. У меня нет карты Сбербанка, потому что я в Испании, у меня э, только испанские карты, поэтому Ирина э, для нас палочка-вручалочка. В этом случае можете сразу скидывать деньги и писать ей в личку. Скидывайте скрин, что Ирина, я платила, я такая-то, такая-то, я хочу консультацию. Все, она передает вас мне. А, я экран не показываю. Ага. Сейчас я тогда включу экран, покажу, да, чтобы уже не промахнуться. Смотрите, вот здесь в закрепе, Закреп, за, закрепи, э, закрепленный пост, вот как только открываем, закрепленный пост, ваша дата рождения, ключ к изменению вас, в вашей судьбе. Э, вот здесь э, есть ее карта, да? здесь есть цены, вот такая картинка, строконсультация, да? вот давайте я лайку поставлю, просто я это, занималась сегодня другими делами и, честно говоря, не посмотрела еще, поэтому сразу не была готова ответить на вопрос. То есть больш, большая скидка сейчас идет, воспользуйтесь этим шансом обязательно, да. У нас и 3 500, это с коронавирусом скидка, вообще гораздо дороже, потому что у меня большой опыт уже в астрологии, я уже достаточно долго практикую и постоянно у меня консультации, но для девичника всегда делаем скидку, поэтому... Хорошо, мои дорогие. Ну что, если больше вопросов нету, я тогда с вами прощаюсь. Увидимся с вами еще в четверг. Да? В четверг у нас будет вебинар-мастер-класс тоже про натальную карту. Тоже я там немножко по-другому расскажу. Немножко другую карту будем рассматривать. Хорошо. Так, тогда я еще раз перезагружаю страничку, если вдруг кто-то пишет вопросы. Чтобы я ответила, да? Угу. Так, так, так. Так. Как долго составляется карта? Ну, если сегодня вы оплачиваете, на завтра мы с вами договариваемся уже навстречу. За это время я делаю карту. Ну, примерно час-два у меня уходит. Я рассматриваю с разных сторон. Там очень много моментов можно, нужно посмотреть. Да? То есть все думают, что это знак зодиака. И вот знак зодиака вам там очень много. Там Накшатры, в какой Накшатре луна, в какой Накшатре солнце, в какой Накшатре осидент. Очень тоже большую роль играют. Бывает, что теневые планеты и дают роль, потом вот эти периоды дают, играют серьезную роль, да, то есть там, там, как планеты стоят, как планеты стоят в седьмом доме, доме отношений, да, как стоят планеты в доме личности, да, как вот, допустим, у нашей сегодняшней героини, там, влияние Марса идет, то есть ей нужно все-таки больше женственности в себе включать, чтобы встреча быстрее произошла, иначе мужчина в ней будет видеть своего парня, хорошего друга, там, посмеяться, они рассказать сказать там какие-нибудь жесткие шутки друг другу сказать вот это вот все но вот именно как женщину чтобы хотеть заботиться ей приходится работать над собой все-таки чтобы мужчина хотел о ней заботиться дарить подарки да то есть вот эти моменты тоже очень сильно влияют то есть гороскоп уже влияет там Совсем, совсем мало. Но про гороскопы вы все знаете, про знаки зодиака вы все знаете. Уже, я думаю, что вам неинтересно. Поэтому я сегодня даже в карте не говорила о знаках зодиака. Потому что много, много другого, что и дает вот это влияние серьезное и рассматривает. В принципе, еще когда мы в личную общаемся, ладошка тоже играет роль. Я всегда прошу прислать мне фотографии ладошки. Делаем вот такой вот замочек не задумываясь, да, берем две ладошки, раз, замочек, и смотрим, какой пальчик сверху. Вот у меня правый пальчик сверху. Вот, возможно, что видео зеркалит меня да, и показывает, как левая. Да? На самом деле, это правый мой пальчик, значит, у меня ладошка правая ведущая. И вот здесь вот, вот эти вот, между, между вот этой линией и мизинчиком вот это расстояние показывает 50 лет. И вот в эти 50 лет линии, которые вот таким образом их можно рассчитать э, по миллиметрам, в каком году человек выходил замуж и есть ли еще возможность, да, то есть э, после 50 ведическая культура не рассматривает и здесь, э, если э, есть желание создать семью после 50, то это практически 100% прокачивать то есть уже после 50 сидеть, ждать, что само случится нет никакой возможности только прокачивать ситуацию ну, можете сами посмотреть это на ладошки, а можете прислать мне, чтобы я вам сказала, там можно на миллиметр ошибиться и в дату не попасть, да, но тем не менее плюс-минус попадаю в даты. Говорю, какие моменты были. Ну, влюбленность тоже здесь показывается на этом же промежутке. Да? Рождение детей тоже показывается. Да? То есть Детей мы тоже любим. То есть э, с мужчиной отношения тоже э, яркая любовь, она порох... идет отмечен... отметено. Да? Бывает, что сожительство, э, не брак. Но тем не менее, э, любовь была очень сильная у людей. И это отражается здесь. Э, вот так вот вкратце. Угу. Благодарю вас за вопросы. Благодарю, Жанночка, за вопросы. Так, хорошо. Если кому-то еще какие-то будут вопросы, ну я, в принципе, потом уже отвечу письменно, да, наверное, так сделаем, да, что у кого-то будут вопросы, отвечу обязательно письменно. Хорошо, мои дорогие, жду тогда э, ваши э, заявки на астрологическую карту и будем с вами э, продвигаться к вашему женскому счастью. Надаю вам э, всяких домашних заданий делать упаи, аскезы, читать мантры, молитвы и делать всякие приятные вещи, которые будут улучшать вашу карму и давать возможность вам выйти замуж в любом возрасте. Ну еще я даю мантру на астрологической консультации и на тренинге, который вот у нас начался да, на прошлой неделе. Я даю очень сильную мантру которая помогает встретить мужчину в любом возрасте. Да, ее можно читать, она дает определенный ресурс, потенциал, которым вы накапливаетесь, и который а, потом а, дает возможность встретить очень хорошего мужчину. Вот именно, что очень хорошего мужчину. Да. Хорошо, мои дорогие, обнимаю тогда вас, и увидимся в следующий раз, да, или на консультации астрологической. Пока-пока.